приветствую с вами сергей бердачук в этом видео я хочу поговорить про возможность оптимизации сайта поднять его в поисковой выдаче когда уже много страниц на сайте много контента как проанализировать наиболее эффективно используется этот контент или нет почему сайт даже при большом количестве страниц не выходит в топы поисковой выдачи для этого заходим в google webmaster tools Ваш сайт выбираем и в Яндекс.Вебмастер.ТОЗ. Выбираем сайт и выбираем пункт «Поисковый трафик», «Поисковые запросы». В Google Вебмастер и в Яндексе точно такой же почти пункт «Поисковые запросы», «Популярные запросы». В Яндексе у нас здесь понедельные, здесь в Гугле помесячно показывается. Что здесь интересно? Ну давайте рассмотрим начало с Google, здесь более понятно. Вот это вот график показывает, сколько было показов, а красная линия показывает, сколько было кликов. Для поисковика выгодно, чтобы ему не просто показывать, а чтобы покликали по этим объявлениям. Если на объявления не кликают, которые он отображает, значит это плохой сниппет Он понижает их, короче, выдачи. Нам важен вот этот показатель CTR, прокликивание. То есть, если было 255 показов по фразе удалитель ржавчины, было 17 кликов. CTR 7%, уже достаточно неплохой. Тут вон, 26%. Смывка для акриловой краски. Хороший показатель. А вот есть пункт. Если отсортировать по показам, то мы увидим, что у нас было много показов по фразе преобразователь ржавчины но вот кликов не было хотя средняя позиция 1 и 8 выдавалась. Тут что то значит какие то проблемы мы даже если вернуться назад как было по кликам да или нет давайте по средней позиции попробуем сортировать вот здесь будет видно кислотный грунт позиция первая 1 0 но кликов ноль 439 показов. В принципе, кислотный грунт это ключевая фраза, достаточно выгодная для текущего сайта, для SMF. Надо повысить кликабельность сниппета. Что мы делаем? Нажимаем сюда и смотрим, какие страницы показывались по этой фразе. Была страница как убрать ржавчину. Видите 376 показов. Он понизил ее выдачи, потому что на нее не кликают. Он берет, смотрит еще есть альтернативные варианты. Вот это вот пытается ее по попробовать. Еще альтернативно, еще альтернативно. Он выбирает несколько страниц на сайте и определяет, какая из них лучше клик кликабельная. То есть вначале идет кликабельность, потом идет поведение на сайте, анализируется показатель отказа отказов. Нам интересно, почему вот эту страницу много раз показывалась. Но она для фразы кислотный грунт в снипете не очень хорошо. Ну, можно даже зайти, посмотреть, что у нас было в дискрипшене прописано. То есть, может быть, либо же создать отдельную страницу под кислотный грунт, либо же здесь попропитаться снипет вот этот вот. Более качественно прописать, чтобы он более интересный был для кликабельности. В принципе, вот здесь вот аналогичная вещь есть и в... В Яндекс вебмастере. Но здесь не видно CTR, но тут, в принципе, тоже видно соотношение. То есть, например, было 51 показов ни одного клика. А вот преобразователь ржавчины какой лучше, было 40 показов, 12 кликов. Очень качественное. Тут смотрим. Выслано на бетоне. Пятая позиция 39 показов, но не было в результатах выдачи. Как раз-там вот здесь вот очень хорошо видно, что нам надо делать. Давайте отсортируем по позиции и смотрим. Сажа после пожара. 28 показов. Позиция первая, но кликов нет. Нажимаем сюда. Это в Яндексе. И вот тут как раз показывает что вот этот вот сниппет который мы прописали то есть на этот сниппет народ не не реагирует то есть сажа после пожара люди набирают как отмыть сажу после пожара? у нас есть эффективная проверенность средства для устранения этой проблемы также технический консультант ты который подробно расскажет как отмыть сажу после пожара но посмотрим что у нас конкретно на этой странице какой там мы description прописали? Может быть, удастся его подкорректировать так, чтобы он был более интересный для прокликивания. Видно, кстати, что не, не тот взял description. У нас в принципе эта страница была как отметь сажу после пожара. Вот это подробности в нашей статье сюда не надо это сто даже попробуем то что он нам выдал как отмыть сажу после пожара Рассмотрим самые эффективные способы, как отметь сажу после пожара и устранить запах. Гарри. Так, сколько у нас символов? 90, можно еще больше. Так, рассмотрим самые эффективные способы, как отмыть сажу после пожара. Она будет подсвечена, и устранить запакари. Тоже, в общем-то, проблемная штука. Наиболее эффективно для этого использовать специальную химию. Может быть, интересно. Вот. Снипет. То есть пытаемся создать снипет, который будет интересен. В общем-то, как вариант можно смотреть, какие еще другие. Например, очистка помещения после пожара. После ликвидации на стенах, потолке. Полу и других поверхностей остается же копать. На первой позиции находится. Чистка на второй позиции. Но нельзя копировать чужие полностью. Мы делаем свой вариант объявления. Наша задача именно сделать так, чтобы клики были. То есть мы их так оптимизируем. Примерно через две недели он переиндексирует и будет видно сработало Не сработало Даже она по факту быстрее, именно дескрипшены подхватываются быстрее. Если удастся хороший подобрать, то коэффициент прокликивания повышается и, соответственно, достаточно заметно рост позиций будет. Здесь кстати, видно, что вот по кликам видно, какие были реально, вот какие у нас сейчас уже работают хорошо, а вот по показам, вот здесь мы как раз и смотрим, что если отсортировать по позиции, вот главный критерий, то что мы уже в выдачу попали в первую позицию, но не кликают. И эти объявления надо повысить качество Чем отмыть сажу после пожара? Третья позиция. Я думаю, что это то же самое, да. Возможно, имеет смысл создать еще дополнительные страницы, которые будут конкретно под эти ключевые фразы отрабатывать. В общем-то, это одна из основных возможностей внутренней оптимизации именно контента, вот эти вот снипеты. Вот. Мы, когда прописываем дискрипшн то есть есть вероятность, что он его подхватит именно такой. Либо же мы прописываем в тексте такие блоки, чтобы было интересно людям читать, было интересно их кликать. Применяйте эту технику. С вами был Сергей Бердачук. Сайт проекта ру При помощи этой программы вы можете протестировать эти как раз снипеты Внедряйте эту технику. Удачи вам!